Первые матчи в исполнении баскетболистов Нью-Йорк Никс показывают, что те э, пессимистические ожидания, которые были в межсезонье, они подтверждаются. Э, команде тяжело э, привыкнуть к идеям э, нового тренера. Единственным светлым пятном, которое есть сейчас э, у Нью-Йорк Никс, это э, небольшое оживление Амара э, Стаудмайера. Он старается, он хочет вернуться, он пытается вернуться. Пять поражений Лейкерс, э ну, меня они не удивляют. Э -э, как я уже говорил ранее, состав команды очень слабый. Бузер э -э, на спаде. Лин э -э, в качестве основной опции э -э, не радует. Кроме того, вылетел на сезон э -э, тот человек, от которого ждали помощи, это новичок Джулиус Рэндл, и э, пока кроме каких-то бомбардирских достижений Коби Брайанта сказать что-то хорошее про эту команду очень тяжело. Две команды, которые еще совсем недавно играли в финалах конференции, Индиана и Клахома, синхронно начинают сезон с э, ужасной, ужасных показателей, с э, серией поражений. И, конечно, этому есть объективные причины. В первую очередь, это травмы лидеров. Травмы Пола Джорджа, травмы Дюранта, Весбрука. Филадельфия идет пока на уровне с Лейкерсом. Даже на одно поражение больше. И никак не помогает этой команде восстановление Наэла. Никак не помогает этой команде переход элитного защитника Алексея Шведа. И эта команда, естественно, уже мы это видим, снова будет бороться за последнее место и за максимально высокий пик на драфте следующего года.